Приветствую всех любителей видеоигр. Будем, давайте-ка еще сыграем в Turbo Overkill. Она мне, в принципе, понравилась, но что-то все до нее никак руки не доходили. Все вторую серию записать. Или третью, по-моему, вторую. Так, мы сейчас стоим наверху. Здесь у нас ничего не спрятано. Так, как-то... Ага. Я уже на самом деле немножко управление подзабыл. Ага, все, я вспомнил, открывай. Отлично. Так, как помнится, нельзя пользоваться оружием после использования этой темы, Ну-ка. Ага, пулемет. Сейчас будем его использовать. Почему нет? Судя по всему, нам его не просто так дали. Так, ну-ка. Ух ты, блядь. Вот это я сейчас неплохо сделал. Так, ну погнали. Нам пулемет не просто так дали. Сейчас что-то будет, наверное. Или я уже все сделал. Стоп. Показалось. Ребята, ага, вижу парочку. По-моему, даже на игру обновлениечка выходила. Так, отлично. Оп, оп. Ага, я забыл, что в игре нет перезарядки, представляете? Я почему-то сразу же хотел это вот сам перезарядиться. Блин, это, я вот игру сделал потише. А, sound fix. Ну-ка, мастери, Ну-ка. Вот, вот. Я сделаю просто немножко потише в целом. О, хорошо. Ух, ты, блядь. Что? Кого? Почему так быстро я умер? Так, ладно. Хорошо. А, блядь. Так, бесполезно. Блядь. Блядь. Ну, в принципе, их можно и так стрелять, стоять. Я, кстати, за место быстрой перезарядки проще оружие переключать. Тихо, тихо, тихо. Вы думаете, такие умные? У меня тоже есть пулемет, братишка. Сзади кто-то показался. Ай, не попадешь, не попадешь. А вот я попаду. Мои монеточки. Кстати, не понял, а хотел сказать, не понял, зачем деньги. Я потом вспомнил, что я зачетерил. И какой-то уровень прошел сверх быстро с помощью бага. Так, там нечего делать. Патроны нам, судя по всему, не нужны на дробовик. Так, что у нас тут? У -у -у -у -у -у. А, жизнь, убийство дает 6, буст что-то там. Лег damage увеличивает, это слишком дорого. Faster dash быстрее. Эксплузев зелединг. Гэн 6, арморов, чейн за А мне, кстати, вот это вот нравится. Отлично. И как ее установить? А, Не как, что ли? Оно само? Так, это какой дробовик? Похоже, вот этот, да. Да. Отлично. Подзарядились. Да я уже купил же. А еще это купим. Почему нет? Ну, пока дают возможность. А, вот и установка, да? Вот, отлично, раз Представляете Все два и, Все два и все на ногу купил Вот это я молодец, это я могу Так Туда бы шахнуть-то, давайте туда Так, хорошо, идем Отлично Все, собираем все, что можно Но она такая кшовенькая, Мне нравится, в принципе Сделано классно Такое ощущение, как будто я кого-то не увидел А Блин, почему я всегда хочу на перезарядку нажать, скажите Ага, я понял Так, хорошо, и как мне наверх? А, я понял, как мне наверх Где? Кто? Кто? Кто? Где? Не вижу. Вижу. Ага, мне надо было со стенки в стенку. Ох, ты шурут. Где он там, блядь? Так, а есть что-нибудь поточнее? По-моему, только пистолеты, да, поточнее будут, в принципе. А есть еще кто? Не вижу. Так, патроны? Для пистолета, да, хорошо. А, нет, для пулемета поднимал. Опа. Опа. Отличная красота Тут надо уровни, как я помню Надо уровни, в принципе, проходить и на скорость И это самое И на количество убийства. То есть больше убиваешь, больше получаешь Что у нас тут? Опа Гранатками стрелять? Второй уровень А, это прокачка, все хорошо, понял Понял, принял Так, ага к сожалению, да Тут все плохо Пиздам, пацаны, я патронов поднимал Так, денег у нас что-то, конечно, немноговато Ну ладно Что можем улучшить? Ни на что не хватает да. Опа Точка чья-то Не ли случайно? Кстати, ни одной пасхалочной Ни одного пасхалочного предмета не нашел Пока что так, что у нас здесь? Закрыто. А, б... Опа. а это потрошки, ладно. Нашел что-то. И очень далеко. Очень плохо, что так далеко. Но что-то нашел. Не знаю, куда я сейчас двигаюсь, если честно. В начало уровня, блин. Заебись Так, куда нам? Оп, нам точно. Нам прямо. Потом направо. Тут у нас что? Патрончики, хорошо. Мне нравится, что локации в принципе достаточно большие. Так, патрончики валяются. Так, тут мы были. Тут мы тоже были. Да. Ничего интересного. Некоторые предметы могут быть спрятаны достаточно глубоко наверху. Так, это что за локация? Здесь мы были. Пойдем туда. Так, здесь понятно. Здесь мы были. Но пойдем дальше, пожалуй. Так, ничего интересного. Патрончики не нужны Здесь ничего нет Идем дальше Мне ничего не нужно Опа Течка у нас в полной жизни Так, ну что-то Опа, подъем Прыжок наверх Ага, не просто так, понятно Ух ты, блядь, а я и забыл, что эти твари Очень серьезные так, это я куда-то, куда надо, или это куда-то, куда не надо, но мы сюда пришли. Тут в целом просто иногда тяжело понимать, куда надо, а куда нет. Блять, вот это было больно. Так, отлично. Подождите, дайте осмотреться. Что я сейчас тут? Ну, Так, здесь патроны, хилки. В принципе, не надо ничего. Сколько еще? еще Пятихат. Да, по-моему, я могу. Опа, пойдем туда наверх, сгоняем-ка. Так, я что нашел броник, ракеты. Ну, патроны, понятно. Full. full, full. Хорошо. Йу, вот сюда. Так, а... а откуда я пришел? Бля, я сейчас в самом начале, да, вернусь? Нет, вот сюда я, по-моему, пытался зайти Но здесь мне сказали, что закрыто А, ну, значит, я двигался правильно, получается ну, в, в плане квеста Так, где тут прыжок, наверное, нашел? Вот он То есть я двигался абсолютно правильно Эй, заебись Дверь нельзя открыть Что? Так, здесь делать нечего Ну, все, погнали дальше Денег, кассовые, кстати, деньги, по-моему, проще стали зарабатывать. Тихо, идем сюда. Забираем все. Отлично. Как себе повышать броньку и хилку? В принципе, рубить всех на этом самом, как его. Ух ты, блядь. Иди сюда. Отлично, следующий. Отлично, ах ты ж твари Вы думали вы просто так сможете пройти? Пф. Не тут-то там было блин. Так, что здесь пусто как-то Так, что у нас здесь улучшение для пушек не интересует Ни на что не хватает, идем дальше Так, ребят больше нет взрываю потому что я знаю свою аккуратность. Быстрее сам себя при... Ах ты ж, блядь, прихуячу. Ну, зная себя просто. Тихо. Показалось? Или не показалось? Так, эти ящики не вскрываются, здесь ничего интересного. Вот там наверху что-то есть, а кассетка, вижу, Хорошо. Угу, угу, конечно, сейчас, блядь, пацаны Ща-ща-ща ща ща ща Решили они, блядь, до меня дойти, конечно Иди сюда Так, и как? Ага, ага, ага Хорошо, ой, ой-ой-ой Ой-ой-ой Пытаются по мне попасть, смотрите, какие умные, блядь Где там, пацаны? Блин, я бы мог блядь, Пострелять по ним сбоку, но мне не очень интересно Так делать так хорошо, отлично. О, -о, -о. погнали. А есть чем-нибудь еще? Нет? Жаль. Так это молниеносная штука. Какая-то тема интересная. А это устанавливаю, да? Жаль. Блин, как все просто с этими пулеметами. О, еще патроны пулемет не жизнь а сказка о чип нашел сколько их три штуки я только один нашел не знаю для чего они но они есть что-то меня напрягает сюда заходить ну вылазите чё никого стоп подожди Ага, этим надо в мозг стрелять блять. Заебись. хорошо я понял так не одна вверх что ли или чё что у меня там показывает Подожди да пистолет достану Бля, бочки Слишком близко ко мне Слишком опасно Так, ну значит возьмем ладно, дробовик Попробуем Так, я понял К этим ребятам надо только по голове О, что это? Понятно Это своего рода пулеметики Так, а мне нужен дробовик Вот это подойдет Блять, промахнулся. Иду иду иду иду. Я иду к тебе, братишка. Ах, не успел перезарядиться, жаль. Да сдохнет уже, блять. Блять, эти ппшки классная штука, конечно, но патроны израсходуют. У, -у, У, просто тьму. Так, что по жизни, что по бронке, ага, все хорошо в принципе. Деньги надо только собрать, потому что они не собираются автоматически Так, опа, большая хилка А внизу какой-то ультраключ а, 3ТК, что-то там а ну-ка пойдем зайдем Может быть мне как-то туда надо добраться Так, что я делаю? Я просто как ебан прыгаю, хорошо. Так, что за ключ я нашел? И что мне там показывает эта шайтан хрень? Ладно. Disable the lockdown. Ладно, нам все равно выше, судя по всему, надо подняться, чтобы туда попасть. Да? Да, ну, естественно, я же дурак. Не мог сразу догадаться об этом. Допустим А, все? Или я только... С... А, я только открыл все проходы все Ага, хорошо Кот... Опа, вот эта дверка не открывается Почему? Правильно, блядь. О Так, вы смотри, какая красотка О, металлическая рука, а, нифига себе А давно она у меня металлическая -то? Сейчас он ее день да, на руку? Ладно Так, сто пудов стреляет ракетами Так Я прям не сомневался Но тестировать мы ее конечно же не будем Пока рано Хорошее время для теста, но у меня есть пулемет Его пока еще Ничто не перебило в целом О, скейт, заберем Я бы забрал И вот эту штуку я бы забрал И вот этот автомат забрал И биту бы забрал Ой, маска. Сбери. Так, где она? А где ракеты? Как я использую это то U arms Так, мне подожди. А, маус. О, да ладно, это своего рода фишечка. Как способность. Хорошо. Неудобно на маус 3. Правда, очень неудобно на колесико мыши. Мне реально неудобно на колесико мыши. Вейпен а, Select, Бла-бла-бла. Да, Action left mount, right mount, left, left, control а не понял. под select, это предыдущее оружие. Микро mid, middle mouse. Ну-ка, вот так вот. Маус 4. Ну-ка. Да, отлично. Маус 4 мне подойдет. Middle mouse. Почему-то как-то звучит. Не как-то не очень правильно. Ну ладно. Как посмотреть, что мне нужно по заданию, если честно. Мне было бы очень интересно понять. Куда мне сейчас надо двигаться? Мне надо всех пилить бензопилой. Так. Ух ты, блядь. Ну-ка. Похуячили. Он еще факт показывает. Классно. Не-не-не, пацаны. Пацаны, не прокатит. У меня есть пулемет, ппшка. Это все вообще бесполезняк какой-то, ребят. Не дают шанс... Мне дают возможность попрыгать. Ух ты, вот это было больно. Сосать. Патроны кончились. Ах, а, то есть это... Там... <смех> я могу просто побегать ему факт показывать, Да, это я могу. А, ракеты кончились. Стоп, что? Почему у меня нигде патрон нет ни на что? Что за подстава? Тут нет, понятно. Блядь, у меня прям ракетой не попал. Подождите. 193. Понятно, пулемет ПП это одно и то же. Хорошо. Дробовики одно и то же, пистолеты, есть ракетница все еще. Угу. Хорошо, допустим, я понял, принял. Так, сначала тогда используем этот дробовик. А, тут ничего нет, тут только аптечки. ППшки не используем, ППшки слишком косые, проще использовать пулемет. Ну, поехали. Так, сначала дробовик, естественно. Его менее жалко в целом. Причем большой дробовик наносит в ближайшем уроне очень много урона Поэтому их проще пока так колбасить ай яй яй яй, -яй. А еще можно вот так вот сделать Но и ни хрена не получить, потому что я никого не убил Да, получить броньку и ее сразу же профукать. По-моему гениально Так, теперь берем, естественно, пулемет Блять И бежим не даем ему близко подойти, потому что ракетами он меня раска... расколбасит. Понятно, здесь стенка не дает ни мне, ни ему. Так, а только ноги можно выделить, понятно. Но не зря я сохранил это дело. Деньги, деньги, деньги, деньги. Что-то я с него поднял. Армор. Хорошо. Патронов мало осталось. А на пистолетах? Три сотни. Отлично. Не туда пошел. Но поднял патрон на дробовик Так, сейчас вторая волна, наверное, нас сейчас будет ждать, да? Так, пойдем, наверное, вот сюда, в нижнюю дверь сначала Оп Оп Офигенный спидран, если честно, в обратном направлении Такой сказал я, давайте-ка пистолеты использовать И тут просто тьма непонятных козлов Тихо, тихо о, патроны, патроны, патроны, бля Красота Требует жертв И победа тоже, естественно Блин, здесь очень много закрытых пространств Но я хотя бы кого-то рубить успеваю Блин, они тут понатыкли своих ловушек Умри, пожалуйста, лягушка Спасибо Что-то не мешаешь Так, минус Чуть-чуть броньки, конечно, дает Но, и, судя по всему, чуть-чуть хилит Так Я пришел сюда зачем? у нас здесь? Так, пойдем сюда. Что у нас здесь? Танцпол, да? Судя по всему. Так, как я понимаю, мне с этих полей нельзя уходить или можно? Можно, я понял. Тихо, пацаны. Поехали. Отлично. Лучше сэкономить. Пока есть возможность, будем экономить. А вот со стреляющими, да, придется чуть-чуть не, не мелочиться. Да? Блять, блять, блять, блять, кто-то еще по мне стреляет сверху. Прикольная локация, классный вид. Так. Это че? А, я думал, ты по мне целится, прикинь? Попал? сука стенку не дала как на них к ним запрыгнуть-то блин за стенки не хватает а вижу патрон много конечно уходит но зато беспроигрышный вариант Блядь. раз два отлично Фух. наверх ух ты Здорово, пацаны пока пацаны неожиданный поворот так нет Блядь, это было больно. Так, я понял. Оп. Ой-ой-ой-ой, зажали, зажали, зажали. Ой-ой-ой. Так, я понял. Правда, вот так будет проще. Так, тихо. Отлично. Сработало. Раз. Два. Так, они рано или поздно умрут, я уверен. Ну рано или поздно-то это должно произойти же. Отлично, минус один. Минус второй, отлично. Надо деньги собрать. А ты вообще б, лучше не так ты и не покупал никогда. А тут бац и сразу два. И все на ногу, блядь. Я даже не подумал, где, что, куда. Так, сначала надо подобрать оружие, с которого я к ним залечу. Пулемет не подходит, давайте дробовик попробуем Вот так вот залетаем и Пам, хотя, знаете, что я подумал? Че я сразу не додумался до этого Потом просто сразу же на другой дробовик переключимся и все Все как бы просто Да я же сказал, на дробовик на другой переключимся Ну, что, ж ты меня не слушаешь ни... Эх Туда страшно идти, если честно Пойдем так, Я понял, хорошо Блин, хотел пару миссий пройти Получается, что я только одну пройду, что ли? Необычно, в принципе О, сейчас коротко дверка откроется угу. Мне сначала надо осмотреться Вдруг что-нибудь интересное найду Так вот, давайте пройдемся здесь дальше, блин Реально ничего интересного Так, склянки можно разбить Может что в склянках найду Ничего Серьезно Да ладно Вообще на это локация Что-то если сюда пришел так Просто уничтожить сердце и все Сколько Обычный дробовик Так, идите-идите сюда Идем-идем-идем-идем Ух ты, блядь, неожиданно Так, а теперь вот так? Мне надо чуть-чуть бронечку, чуть-чуть бронечки Ага, ага Ага, ага Ага Ага Отлично Есть еще кто? Нету? Хорошо Мне покажут, куда дальше идти? О, вот это я не зря зарядился Так, походу мне не покажут, куда мне надо дальше проспомню что вот это да нет куда пока Оп. а это магазин пистолет улучшить не хочу ничего улучшать да ничего не хочу так ага так куда я бегу-то а я понял куда я бегу о, вот это меня не нехило отнесло. Как я понимаю, кнопка R работает. Предыдущее оружие это то оружие, с которого я в предыдущий раз стрелял. Если я правильно понимаю. Так, и что, откроешься? Нет, блядь. Так, и куда мне надо? Мне не подскажете, пожалуйста? Вот что меня бесит в этой игре. Чуть, чуть, чуть больше чем во многих других. Так, ну я судя по всему двигаюсь правильно. Тут как бы, в принципе, без дурака понятно, что я двигаюсь правильно. Ай, блядь, сам себя. Сам себя наказал. Показалось? Показалось, но... Здесь я был... Стоп! Быть-то был... А что ты броню-то не забираешь? Прикиньте, не дает броню. Блядь. Меня так бесит, что он не цепляет. Вы не представляете. Uh, так, ability to jump well, boost, uh, ну это, я как понимаю, это увеличивает дамаг для ноги, это я не знаю, flash, dash derin, ta -ta -ta -ta. вот это хочу, блять, вот это хочу запеть, к сре. или вот это, spider, stopping of fallen platform, surface, ну, no. подождите, это все на ногу? А, правая нога, левая нога, левая нога, правая нога, нога, нога левая рука если эти козлы мне не скажут куда мне надо так n упать всех двоих убил да на левую ногу остались только какие-то обилки поставить либо на левую руку тоже так, поехали, заряжаем Ну, раз уж враги появляются, я же получается Правильно иду? Я, конечно, не уверен, что это так, но Надежда умирает Последней Так, там точно не сюда В, Б, Т, Р З, К, Ю, Е, Р. Ага, можно сбросить тем самым зарядку Велк Че? Ничего не понял, что я сейчас нажимаю Мне просто интересно Могу ли я подсветить как-то квест Ну это билки, Это shift alt, alt. Команды какие-то Так, я понял Ладно, идем дальше А, стоп Блять, я забыл Куда это нас приведет Так, хорошо Идем обратно Далеко обратно пошел так, это патрон-то тратит мои? 53, 50, нет, 49, 40, 43. Ну, 3 патрона, кстати, тратит. Ух ты, блядь! Да стреляй, блядь! Отлично. Я что-то немножко пере переочковался и... Так получилось, что я поступил неправильно. Что у меня тут? А, оружие предлагает прокачать. Так, на правую руку. Да, левая. Левая нога у нас уже два. Так, а тоже левая нога? Нет, правая нога. Ага. Так, это куда проход? упа А, ну тут я был. Да, тут я был. Блин, как мне немножко это песит. Ходи, броди, ищи, блять. Куда тебе? Зачем тебе? Открывай, блядь. Не сюда. Может. Нет, не сюда. Это точно не сюда. Пойдем ниже, блядь, спустимся. Мое предположение, что мне вот туда. Да. Блять, кровь. Ага, хорошо, могу плавать. Отлично. Попал. Ай, -яй -яй -яй. Отлично Его еще и останавливают, что очень хорошо Как вот этих только лупить, пока не понимаю Ага, на них не работает Так, отлично Так, пацаны, вижу Блять, он так долго это заряжал, мое дело Проще взять тогда уж вот этот дробовик тихо-тихо понятно я косой но ничего бывает так это тоже долго заряжается я понял отлично поднимаем ловушку пулемет идет в дело патрон-то для него лежит эти оставим пока что на потом нам все равно еще возвращаться обязательно Йо, живой? Нет, не живой, отлично. Блять, живой. И этот живой. Так, хорошо. Аквариум разбил. Аквариум жалко Блять, он живой. О, игровые автоматы. Можно поиграть чем Нет? Построили меня. Я бы сыграл. Еще давали патроны. О, броник. <свист> так, что ты секреток никаких больше не вижу по, -по печальке. Так, не понял нам сюда, да? Да. Так, идем аккуратненько, не спешим. Могут встретить гости. Я, в принципе, не удивлен, что нас встречают здесь гости. Еще будут, еще будут. Крысу в спину напал. Так. А, я мог с любой стороны подойти, да, все, по-моему, меня с любой стороны бы встречали. Угу, сейчас дверка откроется. Меня опять не вовремя всегда приглашают. Лично, Сейчас будет финал босс, да? Ну, в моем случае этого раунда. А может быть я игру всю пройду, прикиньте? За пару-тройку серий. Так, я не нашел куда ключ применить, жаль. А и сюда нельзя зайти. Кстати... Слышите, кто-то где-то бегает. Пиздаем. На мозги похожи, не на цветы. Блять, на лестницу подняться не смог. Я в шоке. Блять, блять, блять. Ебет. Ебет. Да. Реально Ну-ка, давайте сейчас постреляем вот с этого А потом нажмем R. Нет, подождите Возьмем вот этот дробовик, выстрелим Пулемет Нет, это так не работает Это просто предыдущее оружие Нет, значит неудобно, нихрена Вон они идут, смотрите красавцы И, опа Дубль два Пацаны, пацаны, бронька нужна Бронька нужна срочно Все, больше пацанов нет Жаль. Расстроили меня, ребята ты зачем меня так пугаешь? Можно было бы улучшиться. 5 900 Мне хватает на улучшение левой ноги или правой ноги. Какой-то ноги. Осталось найти это улучшение. Так, ладно. Пока будем идти, найдем все равно. Упа, здесь у нас что? Патрончики для дробаша. Наверное, судя по всему. Опа. Так. Берем, конечно. Так, теперь надо найти установочный пункт. Меня бесит. Зачем было ставить так много... Не понял. Не понял. Не понял. Не понял. Чего? Блять, я для правой ноги купил. Ну... Так, это дает броньку. Сколько это восстанавливает? 6 жизней, да? 6 хп плюс. Ну ладно, давай вот так. Ну-ка, а как? Дай посмотреть на тебя хоть. О, классно, классно. Классно, но не очень, оказывается. А можно сейчас перед покупкой посмотреть, что делает? Или нельзя, да? Только прочитать. Я просто подумал, что это будет немножко по-другому работать. Ладно. Это надо типа сверху падать, да? Ладно. Фиг с вами. Блин, ну надо всех убить. Так, я двигаюсь точно правильно. Ух ты, блядь, напугала меня зверюга. Реально напугала. Не знаю почему, но я прям аж испугался в целом. А я ж сверху упал, алёв. Где взрыв, блядь? Блядь. Без взрыва меня оставили. Блядь. Это сейчас надо рушу, короче, улучшать и... Проблем не будем видеть. Кто там, блядь, стреляет, нахуй? О! Взрыв был? Вроде бы был. Но он такой незначительный, что я даже не заметил. Патрон кончается, Да. Жаль, потрошки кончились Денег не со всех дают Денег дай Не, мы еще эти бомжи Могу вам просто факт вот так бегать факт показывать, потом как рукой уебать Так, ладно, я короче дурак Он покупал на левую ногу, блять, миллион обновлений И такой горжусь этим, блять так, наверху какая-то молния интересная. Ага, меня готовят. Прям готовят, блядь. Ловите. А я пошел. По-моему, я и с дробовиком справлюсь. Ай-яй-яй. -ай, -ай. Ай, не промахнулся. И молодец. Они меня так готовили, а я взял все из дробовиком ну, разобрался. А, несколько волн. Ух ты, блядь! Ух ты ж, ебать, зажали! Зажали, ерун, блядь! Так, где там с факом мы? Ага. Патроны появились. Так, нет, сначала все-таки дробовик, реально. Так заряжаем. Ага. Все, погнали. Рано, рано. Отлично. Отлично. Хорош. Держимся, держимся. Так, теперь добиваемся обычных выстрелов. Тихо. Потому что сейчас еще козлы начнут появляться, блядь. И надо наверх кстати, съебать, я думаю. Перед убийством последнего, по крайней мере. А, тут значок появляется взрыва. Понял, ну-ка Так, ну-ка, пацаны Ну-ка, не рассасываемся Вот это я сейчас не зря купил Вот это прям полезная штука Бля, тут надо просто долго падать Я понял Да хватит, блядь Мне тут это самое Бегать Попасть не могу Кто еще будет Ух ты, блядь Ух ты, блядь вот это сейчас опасно было. Тосать. Минус один. Отлично. Второй. Так, бы не зажали, будем скользить сейчас на пяточках. А, все что ли? Ну, если быть подготовленным, то все просто. Я просто не понимаю, мы какую-то машину отключаем Или нет О, я всех уничтожил Всех монстров, сто процентов Ну, погнали в следующий сектор Пофиг, посмотрим хотя бы а, Dead Plaza, Смертельная плаза. А, можно пропустить Но я не хочу, не хочу Давайте посмотрим Стоит сыток Такой, чё, блядь Ха-ха, типа, вейд, подожди. О, какое быстрое начало. Ага, красота. У меня есть патроны только на пистоле. Хорошо. Что, могу прокачать? Погнали. О, переключиться на одну пушку. А тут нельзя посмотреть. Пока у меня не хватает денег, я не могу посмотреть, что я буду делать. Хорошо. Так дверь откроется потом. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. -ой. Так я понял, пацаны. Мне предлагают во время боя зайти в магазин. Класс. Очень. Очень дружелюбно с вашей стороны. Возьму дробовик. Это тоже будет дружелюбно с моей стороны. Упачки. Смотрите, сейчас будет красиво сделать, смотрите. Ай, почти. Ай, почти. Блядь третьего прыжка просто не хватает. Надо. Не дают. А ведь можно стопудово взять, можно, можно. Сейчас, сейчас возьмем. Сейчас так придумать как. Подождите. А, я кажется понял. А, чуть-чуть -а -а -а! не хватил видали? Так, сейчас мы возьмем разгон. Вот с этой более высокой точки. Оп. Понятно. Отсюда я, по-моему, да, даже выше прыгаю, чем с той точки. Разгон, еще разгон, еще разгон. Берем, берем, берем, берем. Оп, раз, два. Сука. Ладно, пофиг. Короче, пофиг на нее, ладно, обойдусь. Так, там надавали всего опять... И где пацаны? Где хоть кто-нибудь? Меня будет кто-нибудь встречать? Привет. Пока. Повстречался, блядь. Привет. Лоу -хэт? Что? Что? Лол хп, мне прям так повезло. Круто. Крутые пацаны, я смотрю. Смерть вас ждет. На этом брендном пути. Но прыжок с высоты мне все-таки нравится. Полезная штука. Надо было все-таки просто зарядить пушку. Я не подумал. Головой? Вот так надо было поступить изначально. Со всеми жирными надо вот так поступать, потому что это их разрывает автоматически, скажем так. Понятно? Они, по-моему, затупили, потому что не могут со ступеньки спуститься. Бак. Не бак, а фича для меня. В моем случае, по крайней мере. Так, этих можно было и так зарубить. О, там стоит, блядь. Привет. Привет. Привет. Привет. Так, лоу. Ой, патроны кончились. Зато на пулемет патронов много. Пацаны, встречайте блять в крысу со спины, блядь. Уклоняемся просто от его атак и все будет хорошо. Отлично, побежден, побежден. Еще, еще, все, простенько. Вот и ключ карта от красной зоны. Ух ты, блядь. Так, те кто Так, ага. А где красная зона? Явно не здесь. Получил, блядь. Давай! Уф, я кому-то на голову прыгнул. Явно было красиво. Что-то пацаны тут гранатами раскидались. Живые? Живые, бля. Ой, сейчас тоже взорвется. Так, с двух сторон лезут, блядь. Ракеты меня выносят только так. М -м, плохое начало, если честно. Так, для дробовика подойдет вот такая зарядка. Лови. Отлично. Лови. Лови. Отлично. Еще будет, пацаны. Я ему хотел на голову прыгнуть. Но ему, наверное, надо в спину поесть, кстати. Мое предположение. Да, он должен загораться. Ага. Так, так, так. Да, блядь, как он ракетами-то в меня попал. Ладно. Че, не жалеем патрон? БД я так, в принципе, не жалел. Опа. Не, все-таки с дробовика я считаю правильнее стрелять, потому что он хотя бы немаленький урон наносит. Блять. Ага. Отлично. Так, лол, хп, я понял, наверх, еще выше, понятно, промахнулся, но хп -шку хоть получил, так, пацаны, так, отлично, блять, промахнулся, опять что такое-то, блять, нельзя промахиваться, отлично, вот здесь вот у меня теперь есть маленький маленькие шансы выжить. Блять, я охуеть, чё же вы такие мощные-то, блять. Перекур. Блять, промахнулся, ладно. Победа? Победа. Ух! Угу, с них полилась кровь через текстуры, которые мы увидели через окно. А значит, мы здесь можем пройти где-то. Надо только пулемет в руки взять. Иначе это точно фейл-миссия, блядь. Так, стоп, откуда я пришел? Так, а это что сделаешь? Неинтересно. А ты? Огнемет! Да чё огнемет это не интересно. Вот это вот, в принципе, интересно, да? Альтфайр, то есть альтернативный огонь. Он стреляет с одного, как бы, заместо двух с одного. Вот это, в принципе, интересно, но. Нет. Нет смысла его брать, реально. Понятно. Что-нибудь под водой найду. Я даже здесь шифт не могу использовать. Опа! Юготы босс. 200 хп. Где вы раньше были, хпшки когда меня ебали, как шпрота. Аутрим. <свист> <свист> Значит, мне туда да. <свист> да что же мне все эти... понятно. Кей. Okay. У, oh, Так, подождите. Отлично. Значит, я, в принципе, могу набрать нужную высоту с прыжка. Да, могу. Это радует. Гринкей... Как вы меня заебете этими своими, блядь, кеями. Так, что я тут набирал? улица Так, стопы? Э. Стоп, не понял. Подождите. Гринкей. То есть я открыл одну дверь, а теперь мне нужно открыть вторую дверь. Блядь, гениально. Аквариум. Во, во. Отлично. Так, ладно, пацаны. Блять, ебут. Блять, куда? Куда сбежал? Блять, опасно сбежал. Очень опасно сбежал. Очень опасно. Похуй, ловите. Мое дело было спастись просто. Так, ну. Блять. Отвлек меня, мабуть. Пацанов я в живых не могу оставить, естественно. Так, это установщик э, улучшений Но у меня нихуя нет Денег начали нормально сыпать Вот это вот очень удивительно Так, стоп Блядь, я теряюсь, откуда я, зачем, как Так, это что за локация? Пойдем сюда Блядь, я отсюда начал Ясно, понятно Значит, мне в красную дверь. Больше, в принципе, нет. Тут я сюда пришел. Потом чуть-чуть спустился. Зашел, допустим, сюда. Ага, здесь закрыто. Идем сразу ниже. Это, кстати, там показ показан, кажется, золотой ключ. Значит, нам сюда. Все, ладно. Огромная непонятная хуета, которая стреляется непонятно чем. Прекрасно. Взорвал. Блять, она превратилась в более мелкую хуйню. Ракеты. Спасибо. Ух ты, блять, пацанов-то внизу. Подождите, пацаны, смотри, что умею. Смотрите, смотрите, смотри, смотрите, смотрите, смотрите, Классно, да? Мне тоже нравится, по-моему. Бам. Что это у нас? А, вот-вот и золотой ключ нужен. Который шанс того, что я найду, очень маленький. Ой. Я хотел посмотреть на то, как это тело кровоточит Оно просто взрывалось. Здесь мы, судя по всему, получим зеленый ключ Как бы очень логично Что пройти дальше Блять, не понимаю, кого убиваю Так, ага Сразу Оп Просто это очень опасное место Реально опасное И против этого козла по-другому встречаться не очень охота Отлично у меня правая нога во всем, да? Есть еще что на правую ногу? Да, есть, смотрите. Левая рука. Левая нога. Берем, Ох, хочу. Возьму, мы сейчас, кстати, сейчас и установить можем. Правильно? Правая, левая. Так, и что это делает? А, остановиться. Хорошо, мне нравится. Полезная штука. Реально может пригодиться. Так, бронечка. И что-то еще. Так. Что мы открываем? Взрываем. Хорошо. Аж музыка остановилась, блядь. По-моему, я сломал игру. Епись, я прыгнул. Давай еще разок. Спасибо. я только спайдерскую хуйню купил, прикиньте. И все он попался на эту ловушку, блядь. И оп. Блять. По мне стрелять там начал Отлично Я не знаю, зачем их собирать, если честно Кроме как а, ну, Кроме как ачивки Я пока не понимаю Зачем их еще брать Так Куда мне? Не туда, я понял Сейчас скорость наберем Блять, ах ты же тварь Блять. Я чуть-чуть. О! Я чуть-чуть чистерил. -чуть но все зато. Прошло гладенько. Тихо. Ща-ща-ща-ща-ща, блядь. Сейчас вы доиграетесь на. Но... А скорость на Блядь. Блять. Сука. Подождите, а я же видел это Я что, купил улучшение? М какой я молодец, блядь. Так, подожди, где это? Как теперь? Новый no weapon Все, я понял. Я что-то другое, походу, купил. Ладно, пофиг. Ух ты, блядь. Самоубийца на ножках. Тогда нужен дробовик. А, так, вы с одного выстрела дробовика убиваетесь. А еще с одной порез ноги. У меня духуя ракет по-моему. Ой блять, ой блять. Пацаны, слишком маленькое пространство, чтобы я останавливался и целился у вас. Реально слишком маленькое пространство для такого вот. Так не понял, куда мне? Я запутался, я потерялся, где я? И как мне отсюда выбраться? Не понял хорошо, я сюда как-то попал. Не понял. Ам, ам, а, еще ниже я понял теперь. О, еще ниже. Ух ты, блядь! Эти опасности. Миллионы, маленькая тележка По-моему, не урона больше Я, конечно, не уверен Но мне нужен пулемет Мне с него больше нравится стрелять Давай, взрывайся Тут аптечка для меня лежит Еще ниже Блять, зажимают, зажимают, зажимают Страшно зажимают их просто когда слишком много, это прям. О, ты, блядь. Кому то готовят, смотрите. Ага, я понял. К очень маленькому пространству. Съебался? Или умер? Умер. Так, а чё, справа? Ничего. 38 патронов осталось. А чем-то, Ух ты, блядь. Больно, блядь. Так, что у нас здесь? Магазин. А, стоп, я вернулся сюда. Зачем? Не понял. Че, сюда вернулся? А, зеленый ключ получил. Все, понял. Сколько времени прошло? Тут? До хрена. До хрена? Так. Ага. Ага. Эти такие бегают, смеются. Классно же. Иха. А ты умрешь, когда-нибудь сегодня? Блять, кто? И ты тоже. И ты тоже. Ходят тут живые, блять, никуда себе. Так, ни на что не хватает? Ну да, 725 монет. Пойдем А, здесь я ничего купить не могу Все, теперь мне просто в зеленую дверь Пулемет 38 патронов Понятно, я понял Проще будет сейчас с пистолетом Будет реально сейчас проще с пистолета. Блять, блять, блять Блять Тихо Ага, минус Ага, минус Ага, минус она очень много патрон тратит. Проще вот эту заряжать. С такой же мощью, только она еще притормаживает врагов. А вот таких просто не жалко и по одному патрончику тратить. Фух, это было опасненько, страшненько. Бесит то, что мне постоянно показывают. Ой, зайдите, блядь, в этот ебаный магазин. Просто раздражает. Тихо, подождите, пацаны. Красиво. Нет, аж пары. По-моему, взрыв начал срабатывать быстрее. Да, это все-таки доп. хэп-шки. 113. Маловато, бля. Опа! Готовят, пацаны. Смотрите, готовят. К бою, блядь. Бам! Так, подождите, пацаны. дайте подпрыгнуть. Понятно. Подпрыгнул, бля. Ловите пока там. Пока у меня тут перезарядка легкая происходит. А ч ⁇ Блин, я ей не туда ее потратил, нифига себе. Ну давай, бабах. Отлично. Бабах сработал. Патроны кончились, блядь. Я думаю, что не так на... Ладно, пацан. Жить тут -то точно не будешь. Че, пацан? Блядь, этот хуй взорвался рядом со мной. Потому что я... Не, я не подумал головой. Пистолет где ты? понятно переключимся пожалуй так сейчас у нас в принципе будет подзарядка для пулемета и для дрободана ага. можно можно начинать веселье почему именно так решил поступить потому что здесь еще пару патронов валяется Потом мы там взрываемся. Вот здесь добиваем вот это чучело, блядь. Оно больше всех мешает мне. Ну, если честно. Отлично, у нас остаются копейки патрон. Поднимаем еще патроны. И так как вот эти твари внизу хотят к нам добраться, мы, естественно, им не даем просто до нас дойти. Вот здесь подпрыгиваем. Еще подпрыгиваем. Еще появится Если нет, это будет смешно Блядь, это смешно Ладно, опа На них пулемет, конечно, жалковато потратить. Ну, ладно Оп, оп о, Вот и нашел, на кого пулемет надо тратить Так, так По-моему, хоть черва Блять, что че так больно? А, я понял. Люфама. Лови тварь. Лови тварь. Блять. О! Течка. Нихуя. Нихуя. Нужно быть чуть-чуть поэкономнее, я понял. Блять, как я так Нарвался-то Понятно, не рано или поздно за мной придут, я понял Тихо Ага, сквозь стен тоже работает, хорошо Тихо, пока по башке, блять, не получил А теперь, быстро Ага, отлично Теперь, блять Пока опять по башке не, не, не, не получал Подожди Лови. Угу. Дядь, отойди. Блядь, больно-то как. Блядь, кипучилась. М -м -м. Ох ты ж, блядь как выжил тварь так там от ребят избавились шо заряжаем еще заряжаем отлично ждем ждем Блять. Я никуда не спешу, походу. По стены же бьет. Бьет, блядь. Когда не можешь пройти уровень легальным способом. Блядь, да что ж меня опять наебнули. наебали там. Сука, сдохни уже. Сдохни, блядь. Так, повылазили другие черти. И, блин. Я забыл про тебя черть. Фигня. Так, теперь осталось выжить против вот этих козлов. Не получилось. Не получилось, сука. Так. Раз. Три. И прям сюда в серединку. Ага, молодец. Легальные способы не для нас, да? Тихо. Да как? Да как? Как, как я должен влететь и их всех разъебать, блядь? Блять, это была плохая идея, если честно, стрелять с этой оружки. Так, ладно. Блин, локация еще нифига неудобная. для по-моему, она много урона наносит. Пуня к нам движется, блядь. Да, сука. Не, надо здесь выходить с пистолетом, троих вырубать. Наша жизнь, они, ну, как бы их там слишком много натыкано в целом. Нескольких вырубать так. А. Вот их вырубаешь. Здесь есть прыжок наверх. Бля. Почему я им не пользуюсь? Полезная же штука. Когда вот упал, бах. Выстрел в голову, блядь. Поднялся. Дал. Бабах. Еще, понятно, под ноги к ней не лезть. Под ноги к ней не лезть. Так. Раз, два, пять целей. Хорошо, поймал. Раз, два, три. Убить. Понятно, упасть нахуй. Убить. Поехали с пулеметом, блядь. Стука, сдохни, блядь. Наконец-то. Более-менее жив. Блять. Так, это умерла. Тихо бы. Убил. Пусть, сука, больно. ФПшки. Живой. Живой держусь. Лично ему на голову упал блять, больно, больно, больно Блять. Проще уж тогда таким менее Более-менее Сдохни, блядь Блять, это было тяжело для меня А это ведь еще далеко, походу, не все Или все-таки все так, куда мне надо-то? Так, ну мне... Так. Так, сюда не дают залезть. Они а, дают. Так, вот тут -вот я всех убил. Допустим. Это какая-то секретка? Да, секретка. Хорошо. Как бы за... За... застекление, блядь. Куда мне надо-то? Так, вот я всех здесь убил А, мне просто дальше Нет, дальше прямо нет, прохода никуда А, вот есть Нету, ладно, подождите Аптечка, хорошо Здесь ничего больше нет Не понял А, спуск вниз, блядь. Увидь его еще Ебать Пойдем дальше Ага, я никуда не могу. Ну да, да, да. Находи. Патрон мало осталось. На пулемет вообще патрон нет. Под... Игра выглядит весьма активной, но... Что, пойдем дальше-то? Куда мят? Так, не понял. Не понял. Ам... Ага, понял. А, пистолет можно? Пасхалку вдруг найду какую-нибудь. Нет? Реально нет? Понятно. Не, подожди. Вот так. Ага, я понял. Ага, я понял, так можно из комнаты в комнату ходить, я понял Таким же образом, судя по всему, можно находить пасхалки Так, ага Так, мне нужна Хилка с вас, пацаны Никого не вижу, никого не знаю Но сзади бегут пацаны у, блядь, зажимают. Ух ты ж, ебать, вас тут. Просто нажимаю control, потому что их было слишком много. Еще есть то Ух ты, ух ты! Открывай. Блин, красивый реально, вот, вот этот взрыв реально классно сделал. Так, сюда мы не пойдем. Синий ключ, блядь. Фух. Так, здесь делать нечего. Идем дальше. Магазин 2700, нет смысла. Синий ключ, здравствуй. Блядь, зажали. Все-таки зажали, блядь. Ладно, чуть-чуть сейчас подхилимся. серия к этому, походу, будет двойная. Сколько хилок. О, там битва с боссом ждет. Сколько времени-то? Блять, час 10. Да хуя. Вот и, блять. О, ракета. Блять, пацаны, пугайте, пугайте. А это почти нарвался. Так, можно? Отлично. 43. Понятно. Ага, лучше так. 600 патрон на пулемет, 375 все, что так мало. Так это что? Это что? Типа супер ультра при... очень аккуратный удобный прицел. Ну, кстати да, реально очень удобный прицел. И реально очень эргономично Так Ага Еще бы урон бы повышал Цены бы не было А, разброса нет Чего? Чего, бля? С какого то хуя? Я не понял, сейчас сдох А мне понравилось Где этот огромный хер? Вот он. Надо его сразу убрать, потому что блядь, Он мне потом будет мешать но... Червяк этот ебаный Тоже сразу его не, не нуснем О, бронька Так, 200 патронов осталось Надо поэкономить Ой, с дробовика тоже, в принципе, это самое А, я понял, почему Я, кажется, по почему я умер, блять. Потому что тут ебаные гранаты везде летают. Так, дробовик. 5 секунд осталось. У меня на. На антиразброс. Эх. Хоть экран перестал быть зеленым. Я так проскочу. Лови. Моему этого мало. Блин, этого этого жалко. О, блядь. Внизу черти по появлялись, блядь. Я не подойду, блядь. Я что, найдет, по? я? понятно? Эй, эй, эй! Зажался. Да все, погнали дальше. Пять все заново, сука. Фух. Бля, я понял, он просто бьет своим огромным туловищем по телу. Блин, ну, племет не такой большой разброс, чтобы тратить антиразброс на него все-таки. Так, подъем. Вряд ли я по нему попал, конечно. Так, пистолет, пистолет. Погнали. Так, мне нужны ребятки, ага. На которых я готов потратить эту способность. Потому что, если сейчас не, ну, не использовать сейчас, а тогда, когда уже, сука, будет познаватенько. Так, так, так, ага. Так, ага, минус один. Один взорвался. Так, поехали. По-моему, надо было антиразброс взять. Ну, уже ладно. Э, ты еще не использовал-то. Сука, ладно. Повезло. Бля. Только 5 целей, да, может захватывать? О. Я-я-я-я-яй, беги, беги. Вверх. Агой. Погнали. Опять луама, блядь. баный. О, текстурки застрял, Раз. Не знаю кого там, но давай всех. Так, патроны-то будут. Сегодня. Так. Еще будем зацепим. Зацепим. Понятно. Понятно. патроны на поле ребята. так синий ключ есть а куда мне дальше наверное сюда о <связывая> а чё это еще не все 91 процент ну, но не всех ладно а все а сколько еще тут секторов интересно ну ладно не знаю будет ли продолжение нет но в принципе хардкорно интересно неплохо спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте палец вверх предлагайте спасибо ребятушки пока